Дорогой Андрей Андреевич, проблема у сына со спиртным, которую он не принимает, которую он не понимает, наверное. И в жизни полный ступор, как будто жизнь становится и ничего не происходит. Как помочь выйти из этого состояния? Каждое утро складывайте ручки вот так и произносите. «Ты мой сыночек любимый, я желаю тебе, чтобы у тебя в жизни было все хорошо. Пусть в твоей жизни будет все хорошо, пусть твои дружки спьяные от, от, от тебя отвянут». Пусть тебе, не нравится, пусть тебе больше не нравится алкоголь, пусть в твоей жизни все двери открываются, пусть, тебе, пусть девушки тебе нравятся, пусть девушки на тебя обращают внимание, пусть у тебя все получается в работе, пусть у тебя будет радость. Это называется материнская молитва. И вот таким образом напишите для себя текст и делайте это с внутренним ощущением того, что вы видите перед собой бесконечно маленького ребенка. Это называется методом вымаливания. Старайтесь для себя взять и создать для ребенка новую судьбу. Вы, мать, связаны с этим ребенком кровью и в ваших руках полностью изменить жизнь вашего ребенка.